От всей души и сердца я поздравляю с Новым Годом. Пусть этот год, символом которого стало сильное и мощное животное, бык, принесет бурю новых эмоций и впечатлений, знакомств и событий. Пусть рядом всегда будут родные и близкие, пусть в жизни будет только счастье и любовь. Поздравляю вас, друзья, с наступающим Новым Годом, всего вам самого наилучшего, всех благ.